Привет! Сегодняшний стримчик я бы хотел назвать Оптимизируем Фарроул. Кто такой форрол и в чем будет суть оптимизации, станет ясно ближе к концу стрима, а пока несколько небольших теоретических моментов вводных. Вот на картиночке вы видите график. Что это такое? Это всем известная интерполяция полинома Лагранжа по задному набору точек. У нас здесь есть четыре точки красненьким цветом, они выделены. Вот можно здесь их посмотреть. Вот. Через четыре точки однозначным, единственным образом, проходит полином третьей степени. В полином третьей степени 4 неизвестных коэффициента. При степенях х в нулевой, в первой, во второй, в третьей. Вот. И, собственно, составляется система линейных уравнений, из которых эти коэффициенты и выражаются. Также известный факт, что полином Лагранжа единственный. Давайте кратенько докажем его. Да? Предположим, от противного поступим, что этот полином не единственный. Значит, существует два полинома, проходящие через задний набор точек. Мы определим функцию как разность этих двух полиномов. Соответственно, она у нас будет являться полиномом той же степени. Вот. Но в этих четырех точках она будет иметь значение нулей. Соответственно, у нас полином, в данном случае третий, а в общем случае n минус 1, если n число точек степени. Будет иметь n точек, в которых он будет иметь значение 0. То есть будет иметь тен корней полином n минус первой степени. Что противоречит основной теореме алгебры. Поэтому можно считать доказанным единственность полинома Лагранжа. <coughs> вот. Но поступим следующим образом. Мы давайте будем строить полином. Не по критериям, что он проходит через все четыре точки, а по следующим критериям полином такой же третьей степени, проходящий через две средние точки и имеющий в обоих этих точках вторые производные, которые будут оценены ну, неким образом, да, скажем так, пока пускай спущено сверху. Мы можем построить такой полином? Да, конечно, можем. У нас 4 неизвестных коэффициента, 4 условия. Первое условие на левую точку интервала центрального. Второе условие на правую точку центрального интервала прохождения. И в левой точке условие на вторую производную. И в правой точке условие на вторую производную. То же самое получается полином. Откуда же мы возьмем эти производные вторые? А мы их оценим... Как вторые производные парабол, проходящих через соответствующие точки. Ну, Например, для левой точки центрального интервала возьмем первую, вторую и третью точку. Проведем через них параболу. Как мы уже говорили, полином Лагранжа единственным образом проводится. И у парабол есть не нулевая вторая производная. Это дает оценку второй производной вот в левой точке центрального интервала. Также через точки 2, 3 и 4 проведем параболу. Вот, в точке 3 оценим ее вторую производную. Это будет значение второй производной, по которой мы будем строить наш полином. Забавный факт, что при условии равномерности сетки, далее я хочу здесь сразу сказать, что мы будем рассматривать равномерную сетку, то есть расположение, расположение точек с равным, с равным интервалом по оси Х. Так вот, в условиях равномерной сетки полином, построенный по такому критерию, будет в точности совпадать с полином Лагранжа, построенным по данным четырем точкам. Это вот такой с виду, казалось бы, забавный казус, забавный факт, из которого там ничего не следует. Но позже я объясню, покажу, что на основании этого можно извлечь. Мне эта идея показалась интересной. Я решил проверить более высокие степени полинома и связь вторых и четных следующих производных в этих точках, крайних точках центрального интервала. Ну и открыл некоторые тоже интересный такой моментик, который мало кому интересен, но, наверное, вследствие этого малоизвестен. Пытаемся его доказать. Вот смотрите, у нас есть, докажем от обратного, что у нас есть нечетный набор точек, и все производные четных порядков в центральной точке нечетного набора будут совпадать с теми же производными четных порядков на расширенном наборе точек. Сейчас подробнее объясню. Вот у нас есть n точек нечетное количество x минус kt, x минус k минус 1, ttt, x минус 1, нолик и так далее. x 1, x 2, x 3 до x катов. Мы сделаем смещение этих точек, чтобы центральная точка была в точке 0. Вот. Без ограничений общности это на наше доказательство не повлияет, потому что мы будем доказывать те факты, для которых не так существенно смещение абсолютно аргумента <coughs> по оси x. Пускай через эти точки проходит некоторый полином Лагранжа. Назовем его P0. Он у нас единственный, мы только что рассмотрели, доказали его единственность. Отлично. Теперь мы хотим построить другой полином, проходящий через еще одну дополнительную точку, добавленную к этому интервалу. Мы построим методом Ньютона. А сейчас я детально расшифрую, что это такое. То есть, если мы к P0 представим себе, допустим, приплюсуем еще полином, который во всех вот этих точках будет иметь значение 0. Мы же не отклонимся от условий, что этот наш получившийся полином пройдет через эти точки. Разумеется, у нас исходный по 0 проходит через эти точки, а некий добавочный полином будет в этих точках иметь значение 0. Вот. Но, соответственно, он будет иметь степень на единицу больше, чем по 0, чтобы удовлетворить условия корней вот во всех этих точках. Вот. Поэтому запишем в таком виде: не будем раскрывать скобки некий коэффициентик а, x-x-k x минус x минус 1 и так далее. Все это произведение x минус 0, как центральная точка. Вот запишем здесь 2k плюс 1 таких произведенец. Вот. И коэффициент k вычисляется нам в данном случае, не важно как он вычисляется, но он вычисляется из условий того, чтобы та точка, которую мы добавляем, получившийся полином проходил через нее. Отлично. Но у нас условия равномерной сетки. У нас здесь есть... Э Условие, что x минус ита равен минус x от ита, То есть вот это x минус k равно минус x от к атому И так далее x минус 1 равно минус x от 1 То есть точки эти симметричны относительно нуля Поэтому вот этот полиномчик у нас преобразуется каждая скобочка на сумму и разность x минус какое-то число на x плюс какое-то число А это разность квадратов известная с из формулы сокращенного умножения Поэтому можем переписать вот это у наш получившийся полином как исходный полином плюс вот такой вот Некая формулка коэффициент а. И умноженный на произведение х квадрат минус хто в квадрате, и так далее. х квадрат минус x 1 в квадрате. И вот только точка 0 не имеет своей симметричной точки, поэтому она останется как x минус 0. Смотрим за этим полиномом. Видим, что этот полином у нас в нем получаются не нулевые коэффициенты только при х в нечетной степени. Ну, смотрите, действительно, это было x в квадрате. Во всех скобках у нас присутствует x квадрат. Если мы пока оставим вот этот x минус 0, который x. Оставим в стороне, перемножим их. У нас будут x в квадрате, x четвертый, только четной степени x. Соответственно, домноженные на x у нас получится полином с ненулевыми коэффициентами только при нечетных степенях. А это значит, что все производные четных порядков вот у этого полинома в точке 0 будут нулевые. Поскольку производные четных порядков полиному Точки 0 определяется только соответствующими коэффициентами при четных степенях х. Вот. А раз производные всех четных порядков в точке 0 у этого полинома будут нулевые, значит все производные четных порядков в точке 0 полинома P0 и P1 будут совпадать. Собственно, считаем, теорема доказана. Получается, что по любому набору точек, нечетному, на равномерной сетке, мы строим полином, считаем все его производные с центральной точки, Потом, если мы строим другой полином Лагранжа по этому же набору точек с добавленной еще одной, то в точке 0 все его производные четных порядков будут полностью совпадать с исходным полином. А теперь немножечко прикладухи, так называемой, которые не очень чтят и не очень любят математики-теоретики. Как бы зачем все это нужно и где все это можно применить? Вот эта полиноминальная интерполяция, она используется... Да, вот этот полином Лагранжа используется в качестве полиноминальной интерполяции, так называемой, цифровой обработки сигналов. То есть мы восстанавливаем функцию по отдельным ее отсчетам, беря четыре точки интервала проводим полиномчик в центральном интервале, считая значение по полиному. Потом, добавляя следующую точку, беря три оставшиеся точки из предыдущего набора, добавляя четвертую, берем также в центральном интервале и считаем значение вот в этом кусочке. И так далее. И есть известный алгоритм но который носит имя фильтра Farrow. Вот здесь мы встречаемся вновь с этим именем, да? Вот, Который э, использует этот э, математический аппарат э, полинома Флагранжа для фильтрации сигналов. И основной упор в этом алгоритме делается на минимизацию операций для расчета интерполяционного полинома. Минимизация операций это крайне важная характеристика, потому что чем меньше операций будет требовать алгоритм для своего расчета, тем значит, больше каналов можно на одном и том же компьютере обработать, тем значит, больше пропускная способность и так далее, тем эффективность алгоритма выше. Так вот, Фароу приложил немало усилий для того, чтобы оптимизировать этот алгоритм и придумать варианты с расчетом промежуточных значений, как же считать вот этот полином третьей степени через четыре точки максимально эффективным образом. И получил какой-то набор операций, количество сложений, умножений, вычитаний, делений, там требуемых для расчета этого полинома. Но поскольку мы выяснили, что мы можем этот полином строить не по условиям прохождения нашего полинома через 4 точки, а по условиям прохождения только через 2 точки и наличию в этих двух точках вторых производных, оцененных параболами, мы можем попытаться оценить количество операций для расчета такого полинома. И оно получается больше. Теперь же вопрос, за что же собственно мы боролись и где же здесь оптимизация? Ответ в следующем. Вся эта интерполяция применяется при так называемой потоковой обработке сигналов. То есть когда к нам идут точки, последовательно сыпятся на вход. И мы проводим их расчет предыдущего интервальчика, потом нам пришла следующая точка, мы считаем для следующего интервальчика и так далее. Вот вы сейчас смотрите этот стрим, слушайте запись. Вот. А в это время <связь> по каналу связи идут потоки отсчетов, потоки точек, и в цифровой обработке этого потока используются в том числе и такие алгоритмы, о которых я вам говорю. Так вот, потоковая обработка сигналов. Это значит, что нам нужно строить полиномы не по любым наперед задным абстрактным четырем точкам, а по предыдущим и следующим. То есть мы построили полином по четырем точкам, откинули первую из них, добавили получили два три 4 5 еще четыре точки строим следующий а здесь мы замечаем что когда мы строим полином по нашему второму критерию тот же самый полином по нашему второму критерию мы замечаем что та оценка вторых производных которая была в правой точке интервала нашего центрального полностью совпадает с оценкой вторых производных которая была, будет в левой точке нашего следующего интервала и нам не нужно ее пересчитывать то есть если считать абстрактно 4 точки независимо вот этот дополнительный алгоритм наш, он будет проигрывать оптимальному алгоритму Фарроу. Но если помнить, что мы имеем в виду потоковая обработку сигнала, и мы каждый раз считаем для следующего интервальчика, мы можем рассчитанные значения для правой точки предыдущего интервала брать как значение для левой точки следующего интервала, поскольку сама точка-то совпадает. Вот именно здесь и кроется оптимизация, и при таком подходе выясняется, что вот этот алгоритм, основанный на расчете полинома не по Лагранжу, а по вторым производным, он существенно выигрывает у Faro по количеству операций и позволяет оптимизировать расчет. Собственно, все. Спасибо.